Привет, меня зовут Антон, вы на канале English Show. и Сегодня мы разберем с вами новое интервью от Vogue, на этот раз с Кайли Дженнер, американской моделью и бизнес-вумен. Сегодня узнаете, в каких значениях используется слово честь, как заменить уже всем надоевшее слово beautiful, ну и еще много других фраз и слов, которые вам точно пригодятся. Обязательно перейдите в комментарии, напишите следителю и за сестрами Дженнер Кардашкян в целом, и какой вопрос вы бы сами им задали, если хотели бы. Вот я знаю, какой вопрос я бы вам задал. Подписаны ли вы на канал English Show и поставили ли лайк под этим видео? Потому что если ответ нет, то лучше сделайте это потому что мы старались погнали Итак первый вопрос ты рада присоединиться к двум другим сестрам и ответить на 73 вопроса а am. Honored. I'm honored. Для меня это честь. If someone is... Если кто-то honored, это значит, что для него честь. Делать что-то, быть где-то. Ну То есть он буквально имеет честь. Например. Now, I appreciate that I'm honored. I appreciate that I'm honored. Я ценю, что мне выпала такая честь. А вот существительное honor это честь, а не китайский телефон, как вы подумали. Можно сказать without honor, без чести или in honor of something or somebody в честь кого-то или чего-то Now, in honor of Blue's birthday Now, in honor of Blue's birthday А сейчас в честь день рождения Blue Знаете, чем интересно разбирать такие интервью? Они учат живому, настоящему общению как говорить с человеком, понимать собеседника, отвечать ему Например, интервьюер часто прибегает к вопросу this or that это или то С ними речь становится более живой, непринужденной Это называется альтернативными вопросами Вот взгляните например. Night in Or night, out. night in or night out Ночь дома или выход в свет Right now definitely a night in Right now definitely night in Сейчас определенно ночь дома Night in это, несмотря на дословный период слова night, как естественно ночь, обычно означает вечер где-то В кино, в клубе, короче, вечеринки и веселье В то время как night in, это провести ночь или вечер дома с семьей, ну или одному, это уж как вам угодно A Вечеринка так вечеринка. Дом Кайли определенно красив, но давайте заметим, какое прилагательное использует интервьюер, чтобы его описать. This house, is absolutely beautiful and stunning. This house is absolutely beautiful and stunning. Этот дом абсолютно красив и великолепен. Чтобы заменить довольно простое слово beautiful, давайте используем более интересное слово stunning, значение которого потрясающий, великолепный. Stunning. Stunning. Потрясающе. Как слышите, это слово настолько сильное, что его можно прям как сарказм использовать, и вас сразу же поймут. Хотя beautiful тоже можно, но не нужно. <laughs> Кстати, beautiful можно таким огромным количеством слов заменить. Вот пишите в комментариях, какие из них вы знаете. А вот задавая вопросы про шоу Keeping Up With The Kardashians, интервьюер спросил. Почему ты думаешь людям нравится наблюдать за твоей семьей? На который Кайли ответила. Я думаю, что они всегда могут найти кого-то похожего на себя. Вообще, relate – это быть связано с чем-то, иметь к чему-то отношение. А вот у фразового глагола relate to немного другое значение. Он скорее от понимания того, как другой человек себя чувствует, что он думает. Я могу это понять. А как бы вы сказали, ты что, шутишь или ты что, серьезно? Давайте узнаем ответ на этот вопрос. family? Какой самый сумасшедший? прошедший слух, который ты слышал о своей семье. That we're actually bald. <laughs> То, что мы все на самом деле лысые. Are you, kidding me? Are you kidding me? Ты что, шутишь? Это очень распространенная фраза, которая используется, чтобы показать, насколько странно или абсурдно или нереально что-то звучит. Кстати, запишите себе эту фразу, чтобы использовать с носителем в следующем раз в разговоре, например, в разговорном клубе English Show. Это видео-созвоны с носителями языка, где вы обсуждаете определенную тему. В English Show такие разговорные клубы проходят еженедельно. И для всех пользователей проекта Native Show посещение бесплатно. По ссылке в описании присоединяйтесь к проекту Эйриф шоу, чтобы лучше понимать английский на слух и более бегло разговаривать. Именно там вы сможете общаться с носителями английского языка, проходить интересные тесты и многое другое. В общем, check it out. Зацените. А что насчет слова rumor? По контексту понятно, что это слух, сплетни. Well, we can't prove a rumor. That's why... Ты не можешь доказать слух, поэтому это и называется слух. Отоваренгологи с вами сейчас не согласятся. А вот для того, чтобы сказать ходят слухи, используется фраза Rumor has it. Например. He'll kill her, rumor has it. он бьет ее, так говорят. Сразу говорю, этот пример подобрал не я, а то как-то прям жути навело. Что ж, uh, rumor has, что мы идем дальше. Has Stormy еще не обыскала твой шкафчик с сумками? She is more into my shoes. She is more into my shoes Ей больше нравятся мои туфли Вместо всем известного bag здесь используется purse По сути то же самое, сумка Только вот женская сумочка, какая-то маленькая, обычно кожаная Ну, вы понимаете, о чем я говорю Называется именно purse А у bag более широкое значение Обычно это что-то побольше размером Ну или пакет в магазине, например, тоже называется bag Plastic bag Так что purse closet это шкаф с сумками Журналист также немного в саркастичной манере использовал глагол raid Который означает облаву Но обычно его используют в более серьезном контексте, конечно Outside it's a raid Рейд! Отсай, это рейд. А рейд? Все наружу. Это облава. Облава. Но в интервью, конечно, имеется в виду безобидный налет девочки на шкаф с сумками ее мамы Кайли. Кстати, отвечая, Кайли использует интересную конструкцию to be into something, которая является более классным способом передать, что вам что-то нравится. Так что she is into – это ровно то же самое, что she likes. Та же фраза используется и в ответе на вопрос про перекус. And for? К какому снаку ты всегда тянешься? I have been really into candy. I have been really into candy, actually я очень люблю конфеты вообще-то вот еще вариация на эту же тему I'm into you. I'm into you. ты мне нравишься forget button еще один классный путь чтобы заменить глагол like это сказать что I'm obsessed with something And what show are you currently obsessed with And what show are you currently obsessed with? Каким сериалом ты сейчас одержима? Сам глагол obsessed переводится как быть одержимым. А сама фраза to be obsessed with обозначает, что показать, что нам что-то очень сильно нравится. Например. Obviously you're not obsessed with me. Obviously, you're not obsessed with me. Очевидно, ты на мне не помешан. Естественно, тут саркастичные нотки имеется в виду, я поняла, что я тебе не нравлюсь. В интервью с Кайли много сленговых выражений, которые могут здорово увеличить ваш словарный запас. Вот, например. Что было самым лучшим в том, чтобы расти в большой семье? Never a dull moment. Never a dull moment Ни минуты скуки Обратим внимание на слово dull Это отличная замена слова boring Это ровно так же и переводится Скучный Dull, dull, dull, dull. Скучно Скучно? Думаю, многие видели нашемевшее видео, где Кайли пропивает песню Rise and Shine Rise and Shine О ней как раз и был следующий вопрос Could you sing it now? Can you sing it now? Можешь спеть ее сейчас? На что Кайли ответила I would need a performance fee for that I would need a performance fee for that Тогда мне нужна плата за исполнение. Так вот, fee это плата за что-то, гонорар. Соответственно, performance fee это гонорар за выступление. Очень много кадров. А теперь тест на внимательность. Знаете ли вы, что означает это слово? Если вы подумали, что это слишком легко, ведь все знают слово ланч, то вам точно следует посмотреть этот отрывок. Какой был самый большой урок для тебя после первого запуска? Launch – это запуск, в данном случае запуск бренда косметики. Причем слово launch часто используют, говоря про корабли, суда и так далее. Например Ладно, парни, давайте запустим эту ракету. Что ж, надеюсь, это видео было для вас полезно. Узнали сленговые выражения, всякие интересные словечки. Если понравился этот разбор, очень ждем обратной связи. А чтобы научиться уверенно разговаривать самостоятельно, практиковаться с носителями, да и в целом, совершенствовать свой английский, не забудьте перейти по ссылке в описании и ознакомиться с проектом Native Show. А с вами была школа English Show и ее ведущий Ким Кардашян. Увидимся в следующих выпусках. Пока!